Рыбоходникам всем привет! Сегодня мы вырвались на рыбалку, на жерличную снасть вот сейчас находимся в такой небольшой речушке называется Черная вот, сейчас уже установили 19 жерлиц приехали четвером вот, с напарниками я значит на своей мотособачке, которая меня реально стала выручать хорошо идет по сугробам и на снегоходе Буран приехали надеюсь мы уже без рыбы отсюда не уедем. Hehehe referred on as Trap Hanakap Толкать будем сейчас? Раз! Да не садись! Да надо что-то сделать! Пусть снег продолжается! Ну а после такой каталки и такой рыбалки мы приехали на дачу. Будем сейчас топить баню. Ну вот мы прибыли на дачу попариться в банке и пожарить щуку, которую поймали. Вот она силька жарится. И с картошечкой мы сейчас ее будем трескать. О! -о, -о. Хорошие белые филюшечки. Это, ребята, дом не кухры-мухры. Это мучение, замерзание. И страта денег не забудь Это Рыб, Рыбалка никогда не купается да, Это 100% да. Ладно. Друзья, нет ничего лучше Чем после рыбалки Приехать на дачу Приготовить щуку Которую ты поймал Попариться в бане И посидеть Немножко с друзьями выпить Беленькую вот, друзья беленькую, да. подписывайтесь на канал если что-то понравилось ставьте лайки оставляйте свои комментарии следующее видео будет я надеюсь намного интереснее в общем всем счастливо до следующей рыбалки